Я не заметил, как всегда, Как осень тихо в дом вошла, И как печаль селилась в моем доме. И я все жду, что кто-то вдруг Ко мне решится заглянуть И грусть, тоску, печаль мою. Как будто ни при чем И жизнь моя Как будто бы никчемна И вот зима уже за окном И не спроси Пойдет в мой дом И чуть заметно О себе напомнит Растает, и на душе вдруг станет чуть светлей, ну а пока тоска, тоска как будто бы из-под тяжка В душе моей, как прогнать, не знаю, и как мне справиться с собой. Как не было и нет, и повседневные дела спасают. До а вечера чего я жду, тоска напоминает дну, и что с тоскою делать? И на душе друг станет чуть светлей Но я не улыбаюсь Я дождусь прекрасных теплых дней Тоска моя растает И на душе друг станет чуть светлей Хочу светлее